Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы поговорим о такой функции портативных радиостанций, как VOX. Современные радиостанции довольно универсальны и обладают большим набором функций. Многие современные модели раций имеют функцию активации передачи голосом или по-другому VOX. То есть радиостанция начинает передавать вашу речь, как только вы начинаете говорить, без нажатия на клавишу передачи. Эта функция также лежит в основе работы радионяни. Итак, у нас есть две радиостанции. Мы взяли модели с дисплеем и клавиатурой для наглядности примера. Но большинство 16-канальных радиостанций также имеют эту функцию. Просто она активируется и настраивается у них через компьютер. Для начала нам необходимо настроить обе радиостанции на один канал. То есть включаем радиостанцию. Здесь у нас частота будет 433. 0.75 это первый ЛПД канал. И то же самое здесь. Выставляем 433.0.75. Далее на радиостанции с которой мы планируем использовать функцию Vox, нам необходимо зайти в меню и выбрать четвертый пункт. Здесь мы непосредственно активируем Vox и устанавливаем его чувствительность. Где 10 у нас это минимальное значение, а 1 это максимальное, то есть самое чувствительное, это единичка. Поставим допустим 4 и нажимаем на меню, сохраняем. На дисплее появляется индикация. Вокс у нас заработал. То есть вот мы стучим по микрофону и передача у нас, соответственно, идет. Для того, чтобы микрофон радиостанции уловил наш голос, нам приходится все равно подносить радиостанцию. Ситуацию исправляет использование гарнитуры, а именно ларингофона. Он улавливает механические колебания в области горкана возникающие при разговоре и преобразовывая их в электрический сигнал. Таким образом функция VOOX в радиостанциях работает как надо и при этом освобождает руки. Раз уж мы в начале видео упомянули про радионяни, то расскажем как настроить радиостанции, чтобы они работали именно как радионяни. В домашних условиях мы выставляем на радиостанции минимальную мощность, так как большой радиус действия нам не нужен. То есть вот low, это минимальная мощность. Сохраняем ее. Опять же, обе радиостанции у нас настроены на один канал 433.075. И желательно закрыть все это дело субтонами. То есть переходим... На тринадцатый пункт меню выставляем, допустим, сто и девять это субтона на передач и на этой радиостанции выставляем субтон на прием. Это у нас будет одиннадцатый. Вставляем этот же субтон. Это делается для того, чтобы радиостанция не принимала посторонние сигналы. Ну и в конце устанавливаем максимальную чувствительность. Это у нас опять же в четвертом пункте меню. Вокс. Чувствительность на единичку. После всех наших настроек вы можете оставить одну радиостанцию с ребенком, а сами будете заниматься своими делами в другой комнате. И как только ребенок проснется, радиостанция вас об этом оповестит.